Что мы будем делать это у нас бампер который в стриме участвовал он а, грунтован мокрым грунтом тут были протиры до пластика тут оставались кое-где глянцевые участки а тут глянцевые участки то есть их было много пластина была на глянец открашена будем проверять на адгезию то есть как да. что там держится есть специальным такой? разрушающим ножом да такого ножа в гаражах конечно да. Ни у кого, я думаю, нет. Хотя, а те, у кого да, он да, есть, это да, гаражом да. не назвать. Ну, да. это вот мы на всякий случай прилепили кусочек скотча, чтобы, да, чтобы показать, да. что там, там был что там глянцевое все, блестящее. На ножи несколько То есть лиц, это не просто пластина, это окрашенная уже да, предварительно да, пластина. Да. Ну это ну, раз кто-то Ножи да, под разные цели заточенные. Это у нас под 125 микрон толщины, это у нас под 60 микрон толщины. Uh -huh. Нас интересует именно этот нож для того, чтобы прорезать только то, что мы нанесли. Ну, только лак и краску. Да, послушайте. лак и краску, да. Соответственно, сейчас мы сделаем здесь один рез. Он не просто прорезает, да, он еще края реза приподнимает. Все, это uh -huh. мы значит, прорезали. Пока отставим сторонку. Так, ну вот тут, тут был полностью глянец, это то, что я помню прям точно, Прямо на вот этой, вот, вот да, на этой, месте, да? этой да? части. Ну, а смотри, тут был пластик. Видишь Ну можно... хотя бы вдоль. Ну, ну, ну, ну получится, получится. Сейчас попробуем, сделаем, значит. Вот здесь. Да, отлично рез. И... О. О ну, есть. И а на пластике можем попробовать. Ну конечно. Вот тут вот тут, тут, тут, тут пятно пластика ну, было. Ну, так, пятно пластика, ну, да, на 60 микрон. Ну, там же грунт. Ну грунт. Конечно. Ну, это наше покрытие. Uh -huh. Сейчас я все уберу. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в принципе, что-то можно повторить канцелярским ножом, но мы глубину точно не можем прям стабильно. Ну, да, а потом канцелярским ножом очень тяжело сделать именно маленькие друг да, к а другу близкие, я... а большие теряются. Немножко, конечно. Ну ладно. Это специальный скотч? Это триемовский водяной скотч просто используется в основном именно водяной, потому что у него проникающая способность клеевого слоя немножко выше, чем у обычного. Приклеиваем. Там делаем эпиляцию. А, -а, а и по количеству выбитых фрагментов можно определить э степень, собственно говоря. От да. Бампер был ярко-белым. Нагнь. Вот поэтому, да, нагляньте. Поэтому, если бы там вылетело что-то, были бы белые. Бампер по времени сколько прошло? Мы вчера вечером, э, с 4 где-то до 5, да, делали да. его. Сейчас а, обед да, да, следующего да. дня. Э, ну, прошло меньше суток. Ну, меньше суток. Да, он просушился. Так, теперь, значит,. Смотрим на... А еще есть скотч? или на... Такого больше, к сожалению, нету, Потому что mm -hmm. с водой, пока работа была прекращена, мы можем взять... Так это скотч именно для работы с водными красками? Да, да. Я... А. Синий скотч это именно для хай-тека, ну, для водяных систем, mm -hmm. потому что он держит именно воду. Mm -hmm. Обычным скотчем, если ты наприклеишь, да, все замечали, потом так, после скотча, который под водой пивал, по снимаешь, а у него клеевой слез. No, у меня да? в Германии такого не было. А, ну, потому что там у тебя вода. Поэтому и скотч у вас водяной. Нет, скотч, ты скотч. Ну и это тоже, знаешь, но скотч, он, есть скотч. Тут даже обозначения никаких нету. Mm -hmm. Но тем не менее, вот скотч отличный от серого или от белого. Это ну там зеленый раз... скотч и серый дело. Ну, они скотч водяные. Так, ладно. Ну ладно, это такое. <звук> <звук> и, в общем-то, вполне предсказуемо. А этим делать прозрачным бытовым скотчем не вариант или у него да, неправильное да хоть бронированным серым хоть римовским, хоть каким-нибудь огородным, да ничего не получится уже все то есть если он прилип, он прилип если он не прилип, он не прилип причем даже такому тесту есть определенный ГОСТ так и и опять ну понятно в общем грунт работает но да. тут был не этот, гру... не, этот, этот вот грунт, тоже это тоже не этот грунт, это не селер. Да. А селер тоже так и самое работает. Угу, Абсолютно. Угу. Абсолютно. При том, что э, по мощности, по мощности, этот чуть-чуть помощнее, но только благодаря своим присадкам, потому что он еще угу. работает на металл. А так, Понятно. В целом, то есть, э, ну, к чему ведется? Да, было же сказано тогда, что это не рекомендация того, чтобы красть и наглядь. Это с той целью, что вот тут можно не, не мучиться, и не, не матовать ну, да. там, не лазить, пальцы себе ломать. Что То, То же же есть, например. вот эти какие-то полочки чуть сполоснулись, сполоснули брайта мы оставили. И при повреждениях ничего там не будет. То есть, скол не отлучится, ну, не вот разорвется. Да. Там, вот эти вот места, самые-самые самые геморройные. У вас, да. ну, прошел вот здесь вот. А вот, вот это уголки, да. вот это вот закругляшки. Вымыли, обезжирили, загрунтовали, по-мокрому, открасили и не переживайте, мы, мы попробовали. Можно. Можно. Можно. Удачи вам.